Пушистое чудо, да? Привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Том Рейдл, Лара Крофт и Баня. Каждый новый, старый Новый год мы идем в баню. <laughs> да, у меня 7 14 число, утро, записываю для вас Лара Крофт, ребят. И начинаем, кстати, во-первых, с прошедшим старым Новым годом. Поздравляю, счастье, здоровья, удачи, успехов и главное, ребят, чтобы все у вас было лучше, чем было, скажем, в прошлом году. Хотя, я думаю, это в любом случае у всех будет так. Нет, ну серьезно, логично, видите, это же все-таки Новый год в старом формате. Как... Ну, теперь, кстати, теперь понимать, почему корпоратив устроили именно в эту дату. Но, как говорится, не будем вспоминать плохое. Я про корпоратив буду вспоминать хорошее. Баню с И прежде чем мы начнем, хочу озвучить рандомный комментарий по традиции. Вы меня знаете, я это делаю всегда. И у нас побеждает Илья. Он написал к нашему шортсу, где Соник плиртует с Шэдоу первый победил Инфини Да, он его победил Но он с ним не флиртовал Флиртовал первым Соник Это доказано Ну, ладно, как говорится Любовь любовью, морковь морковью А Ларков Бани, Ларков бане. Так, продолжаем Давайте, теперь вспоминать, что здесь у нас было Мы с вами Открыли Баня-могильник Баня-могильник открыли нам нужно с вами по сюжету идти по пути бессмертных, он здесь, но мы туда пока не будем соваться, поскольку мне это вообще не сдалось до колик Сейчас мы с вами, во-первых, попытаемся собрать вот эти все монеты, выполнить достижения А, кстати, по монетному двору, вот здесь, по-моему, что-то у нас оставалось Да, вот здесь у нас что-то оставалось Так, давайте мы сейчас тогда с вами, знаете, как сделаем мы сейчас с вами отправляемся по палаткам. Собираем сначала вот это все. После чего мы с вами отправляемся на стандартную карту. Открываем оставшиеся пещеры. Собираем все, аккумулируем все. Проверяем все, что не открыли. И отправляемся по попутки У нас, кстати, сколько мы там уже с вами прошли? Тут где-то прогрессия должна показываться. А, вот, пройдено на процентов. Ну да, мы. Мы прошли две третьи игры. Ну да, финал уже близко. <звы> да, а, подожди, тут же палатка рядом. Че? Какие спуски, Ларыч? Так, давай. Как хорошо, что эти точки перехода постоянно активны. Прям столько. Так, давайте начнем вот с этой. Потому что. Также у нас с вами есть еще недовыполненные испытания по уничтожению вот этих вот э, микрофонов, насколько я помню. Или мы его выполним? Надо, будет посещать, надо сейчас, сейчас поверить. Итак, погнали. Давайте, так, первых давайте сразу еще раз к карте обратимся. Да, вот оно, видите, горит. Одно невыполненное. Сейчас мы значит, осмотрим вот все вот это место и вот это. После чего... Ну вот тут как бы тайничок есть тоже. Может там что-то? Ладно, осмотрим весь путь. Осмотрим весь путь, чтобы испытание у нас точно было... Кстати, у меня древка-то есть такой вопрос? Древка кончилась, древка кончилась. Надо, со... Надо собирать. Собираем всю древку. Так, думаю, вот что валяется. Патроны. Какой черт убирать их сюда? Так, это я же валют еще не уничтожал. Ладно. Так. Что я здесь хотел найти. А, точно, себя. Где ты находишься? А, ты вообще на самом вершине. Ну и прекрасно. Забавно, я же проходил вот буквально через этот коридор. Почему они не виднелись? Почему это было же понятно, что вот здесь же. Я же помню, когда в прошлый раз я начинал. Здесь же все было. Ну, было в плане визуального восприятия. Но нет. Так, вот это сейчас мы пойдем, сейчас мы еще раз, хотя я помню, что здесь я все обыскивал, а, и в той зоне, где мы с вами сражались, новый. там как бы это все было, На имею ввиду вот эти вот микрофоны, которые нужны, о, масленка, масленку надо взять, масла у меня не хватает сейчас, а так хоть пополним. вроде бы масло должно кончаться, а оно где-то не кончается. Здрасте Вроде как живой Этот мертв А вы? Вы мертвы То есть вы сэр живой Сидите здесь Ну ладно Ну что посмотреть поминуть. Почему бы нет это дело каждого. Не осуждаю. Почему-то эти вот ворота нельзя открыть. Да, хотели бы путь, дорожку сделать почище. О, древка. Нет, я здесь не наблюдаю рации. Значит, скорее всего, оно где-то в финале будет. А скорее всего, оно и будет. Потому что мы там, знаете, сколько сюда дрались? Сколько там у нас э -э -э закладок. Видите? Так что, да. Нам нужно вот сюда теперь проткнуться. Давайте сейчас это сделаем. Ну, просто чтобы не бегать вот целыми коридорными пачками взять сразу и телепортнуться да лавочка так кстати ну кстати вид здесь реально очень красивый мне очень нравится О. а это автомат. автоматный нам не нужны так кастерод Так, теперь давайте мы с вами телепортируемся вот да, вот, вот в эту секцию нам надо. Потому что, во-первых, здесь и документ, здесь у нас с вами и запасы, и еще всякая полезная херня. И заодно, скорее всего, найдем ту рацию, выполним испытание, после чего мы дальше по направлению. И мы вернулись. И, ребят, небольшая новость. Как вы понимаете, вот по этой камере, <смех> я перешел на мышь. У меня ноутбук сейчас перестал воспринимать геймсер. Нет, он его видит, он пишет, как известное устройство. Я все сейчас пробовал перепробовать, но ничего не получилось. Поэтому оставшийся эпизод мы с вами будем записывать, ну, как-то вот так. Но я думаю, это не критично для нас, потому что, ну... Во-первых, геймс... я не знаю, что пока происходит с Gimseром. Я вижу, что он подключается, но система его не воспринимает. Я думал, в драйверах проблема, но драйвера у него автоматические, никаких там дополнительных ничего нету. Я не знаю, что с ним делать пока что. Он просто взял, и перестал видеться. Может быть, со... может это как-то со Steam я что он тоже обновлялся в этот момент. Вот буквально я, когда я все это дело сворачивал, сейчас это. Снова перезапустил, даже ПК переобновил. Но нет, ничего не помогло. Так. Будем привыкать теперь к мыши Ну, в принципе, я классическую лаву походил на к мыши Ничего, проблем не испытывал. Будем, будем ориентироваться понемножечку. О, можно? А, это на Е. Вот это немножко неудобно, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, Адаптируюсь, адаптируюсь. Человек такое существо, оно способно адаптироваться к чему угодно. Э -э главное было бы к чему. Сказано. Адаптироваться, главное к чему. Ну, в принципе... Так, кстати, мне главное проверить. Так. Это ж... Подождите, а то есть ты не воспри... Так, если я прицелюсь. А, нет, все. Работает нормально. Все и, и справа работает. Извиняюсь. Проверяю, я просто еще клавиши передозначал сейчас, потому что, ну, сами понимаете, какая фигня случилась. Соответственно, надо это все проверить, чтобы у нас проблем не было. Так, здесь у нас вроде все забрано, да? Так, что у нас дальше? Так, тут документ мы забрали. Вот здесь. включить метку, потому что смотрите, вот здесь и вот здесь, вот мы начинали дальнейшую историю после того, как нам мы говорили с Яковом, мы начинали вот здесь, здесь мы нигде не могли ходить, соответственно, нам туда дадут возможность войти, то есть я думаю, с этим проблем будет, знаете, как же неудобно вот когда карта на тап а не на, М. знаете, это впервые это ре... вот реально после что мк это гениальная идея патронов столько так о вот здесь да То есть А, Тут внизу гробница О. Вот это что-то новенькое Походу я нашел что-то Реально новое и необычное Ну давайте спустимся Так А как отпускать? Контрол? Ага, шифт, ясно. Так. А, ай-яй-яй, Лара. Открой мне дорогу. О. Где тут что у вас хранится? Нам не справиться с троицей. Они выгнали наших прадедов из империи, а теперь хотят довершить начатое. Мы жалки огрызок некогда святого народа. Живет лишь наше дело. В душе я не верю, что мы можем их победить, но знаю, что мы сделаем все возможное. Ни Бог, ни пророк не могут просить от нас большего. А они не должны. Нам не справиться с А, стоп, подождите. <сих> я я, я адапти... Это адаптация, ребят, адаптация. Я пытаюсь адаптироваться. Я адаптируюсь, как говорил Джак Клюзо. Так. Но это ведь не все. Так. Это, полагаю... Нереально удобно было бы... И... Так, теперь давайте вот это отслеживать. Получается, мне теперь вот сюда, да? То есть, тут вот так... Вот такие тут пароходы. Ну, это я, получается, покидаю зону битвы. И, соответственно, я уже не выполню вот это мелкое испытание. Да ведь? Так оно и есть. Так, а ты куда меня ведешь? Да меня ведешь сюда примерно. Так. О! Наш... 25! Наконец-то нормальный клад нашелся! Наконец-то нормальный клад! Хоть что-то адекватное я готов воспринять. Наконец-то адекватный клад нашелся. Но это... вообще не туда. Но уже какой-то клад заметил. Какой-то адекватный доклад появился. Так, хорошо. Вопрос. Где у нас оставшиеся... Но она, скорее всего, вот здесь находится, мне кажется Потому что, смотрите, вот здесь была Вот здесь то, большинство И вот тут тоже было А вот в этом помещении, там только сундучок и все Надо будет нам с вами сейчас пройтись вот сюда, обратным путем Ну, давайте так и сделаем Давай, Лара Немного, конечно, обидно За геймсир Просто я уже Мы сколько с вами уже записали эпизодов я так о, адаптировался я реально так адаптировался к геймсиру что мне как-то даже, знаете, вот, ну а я могу отсюда выйти? Или это ловушка? Оу... Стоп, подождите, это ловушка что ли такая? Если это ловушка, то это не смешно. А как мне отсюда вылезать-то? По ручью, что ли? Я не хочу по ручью. Подожди. Так, стоп. А, все. То есть, если я... Ладно, я, кажется, воспри... Понял, как это... Стр... Как... Я понял, как стрелять из лука. Но я много чего еще не понимаю. Так, это выход, но не туда, куда мне надо. Подождите, сориентируемся. Я, походу, залез в самую задницу мира и не знаю, как... Вот здесь какой-то пароход. А тут, кстати, реально, там какой-то пароход. Может, я что-то, конечно, не, воз... не понимаю... А там проход какой-то. Ну, ладно, давайте попробуем. Да уж. Но я не хочу, чтобы у нас было как в Сирии, сами понимаете. И. Это тоннель. Но тоннель без тоннельного входа. И как, по-вашему, я должен здесь пройти? Вот скажите мне, чисто на милость. Куда-то сюда целится что-то здесь сломать. Тут ничего нет. Нет, тут есть вот это вот. Ну, я вижу дыру. которая ведет сюда. которая ведет далее туда. Но ее надо как-то взламывать. А как у меня? скажите на милость -то? Может, конечно, стрелами? Ну, давайте рискнем. А как спецстрелами стрелять здесь? Кто-то Так. Перезарядка. Это удар. Средняя кнопка мыши. Средняя кнопка мыши. Ясно. Лечение. Ну, разобрались в одном, но не могу разобраться в другом. Ладно, давайте выбираться из этой задницы. Как-нибудь. А Попробуем из нее выбраться. Здесь должен быть выход. Раз не дают пусть подняться... Нет, а не дают подняться. Там же выделенная белая зона. Ты же видел белая зона. Значит, все нормально. Тут должен быть какой-то проход. А! Ну, конечно. А. А почему? Или здесь нет мягкой древесины? Так, ладно. Здесь нет мягкой древесины. И как вы мне прикажете? Вот оно как. Здесь еще тайминги нужны? Ну, вообще совсем народ. Ну, серьезно. Тайминги теперь подавай сюда. Ой. Ладно, выбрались, хорошо. С этим справились. Не вопрос. Вопрос теперь в другом. Где последняя рация, чтобы, во-первых, закрыть здесь этот гефшталь? После чего мы отправимся в другие места? Надо прямо сейчас все высматривать, высматривать, высматривать, высматривать. А во-первых, какой какие признаки, дайте во-первых с вами вспомним признаки нахождения всех этих раций. Они всегда были в палатках, были подвешены, ну знаете как новогодняя гирлянда, Того, красивее. Значит принцип сбора по... одинаковый, это хорошо. Так, тут закрыто, значит только там проход, да? Давайте смотреть Ну смотрите, раз здесь где-то Пути была уже одна такая Значит, вот здесь в конце была одна Значит, еще одна Как минимум где-то вот здесь Должна быть в априори ну, На нас Я видел. Нас Никто вас не атакует Так, попробовали боевку на мыши, Это беда. Это беда, ребят. Это беда. Это беда. Ну ладно, я не через такие трудности геймдева проходил. Уж сориентируемся, наверное, да ведь? Уж сориентируемся, правильно, мои дорогие? Сарить. Вот она, вот она последняя. А что так не подсвечиваешься, а? Вот и выполнили. Прекрасно. Зараб... Что еще нам дали помимо кредитов? Пассивку, надеюсь? Не знаю, там локализационная радиосвязь. Э... Реально на геймсерии лучше, вот, ребят. Е... Вот, э... знаете, если... Вас не бесит сюжет, то в эту игру я рекомендую играть на геймпаде. Она подстроена под геймпад. У меня игровая мышь и беспроводная игровая клавиатура. Я вот обычно есть... Ну нет, конечно, я понимаю, что это дело привычки. То есть... То есть, ты привыкаешь, и тебе проще становится. Как бы. Ну вопросов еще, ох, как много здесь. Так. А, подождите. Лара, выйдите, пожалуйста. нас сначала посмотреть, куда идти. Потому что, смотрите, мы же здесь все собрали, да? Да, мы тут собрали все. В соборе... А, кстати, в соборном уложении. У нас там что с вами? М -м -м -м. Вот сюда можем отправиться. Здесь у нас пара материалов. Сюда можем. Но там меня ждут парни. А здесь фреска, которую я, кстати, не изучил почему-то. Подождите. Сред... Это... Фреска в проходе. А я же вроде смотрел, когда мы с чем говорили, разве нет? Она была вроде одна. А, нет, это немножко другая фреска. А! -а, -а. Тут еще другой проход. То есть, если я пойду вот этой стороной.. Вот, здесь. Ладно. О, нет, вот сюда мы однозначно тоже сейчас отправимся, соберем все эти... Матери... А, точно. Как я мог забыть про святое? Про бабу ягу Нельзя про святое. Тайник, смотрите. Ну вот здесь, кстати, можно еще полутаться. Подожди. Нет, подожди, не сюда, вот сюда. Так, давайте сориентируемся. Где мы, где что находится у нас для начала? Вот сюда. Да, вот она, зона Баба-Яги. Здесь э -э, по скорости не можем. А вот здесь добраться мы можем. Это раз... Вот здесь добраться можем и два. Давайте сейчас займемся Бабой Егой. Хотя бы закроем этот Гифшталь, наконец-таки. Пусть под Старый Новый Год. Но все же. Так, а быстрый переход. То есть понимаете, насколько мы с вами так далеко прорвались, что я уже не помню, где что находится. Так, давайте сначала займемся вот этой зоной. Доберем там. Потом отправимся в другую зону. Доберем там. Будет нормально. Так. Погнали. Где у нас... Эм... Нет, это выход на улицу. Мне нужно не сельская база. Во. Ну и просто так тут все запутано. А здесь внизу есть... Кстати. Как мне применить здесь крюк? Вот это... Если раньше это все было интуитивно понятно, ага, все, прыжок и е, принято. Давай, Ларыч. О, ну давай читаем, рассказывай нам. Иван, я думала, с ним будет просто. Большинство местных вонючих головорезов творят с заключенными, что хотят. Я думала, что Иван поддастся. Что им будет легко манипулировать, но все оказалось не так-то просто. Он хороший человек, и ему здесь нравится не больше, чем мне. Сложно в это поверить, учитывая то, что он хорошо питается и спит под одеялом, но тем не менее у него, в отличие от других, хотя бы есть совесть. Его тошнит от этого места. Он знает, в чем участвует, и ненавидит себя за это. Он пытается заглушить муки совести мелким вредительством. Я сказала ему, что этого недостаточно, и предложила помочь мне. Мы неплохо сработались, и вскоре вместе составили план побега. Но сейчас уже слишком поздно. Я беременна. Все пропало. Я только, знаете, не могу понять, она тут говорит о политических переворотах, но в результате она оказалась беременна. Иван, я думаю, с ней это конечно очень мило это, это, это, это, это, это реально очень мило кстати вот это вот э, прыжки вот с клавиатуры тут как-то ну, ну с клавиатуры пры... ну прыжки кстати вот вот я не знаю вот вроде бы до геймпаде прыжки должны быть получше но почему-то с крюком на клавиатуре проще может я начали адаптироваться полноценная адаптация кстати, реальный респект, все-таки, такую красоту. Мы сейчас с вами в гробницу пойдем. У нас сегодня в этом эпизоде будет еще гробница. А давайте так сейчас и сделаем, отправимся как раз-таки в гробнице. Будем Бабу Ягу до ложечку, не будем все за раз, не будем все за раз. У нас в этом регионе, насколько я помню, еще есть гробница. Вот здесь. Вот давайте ею и займемся. Там заодно у нас пару мании, так валяется, валяется пару наборчиков. То есть собираем все вкусненькое. Как тут темно. У них что-то сегодня закат, что ли начался. Ладно. Я по привычке наемку нажимаю. На Поможно реально наемку перевестись. М -м так. А, тут, кстати, еще Стелла. Заодно и ей займемся. Так, в каком направлении все находится? Ага, вот там. Курицами до сих пор смешат. Было бы доступно необязательное задание. А где этот союзик, хотя бы для начала? Вы мне его покажите, я его нигде не видел. Еще два. Вот заметьте, вот почему пошли нормальные клады. Я постоянно сжался там на 5-10 монет, когда набрал брал целыми горстями. А где Стелла? где Стелла, мать вашу? Я на нее смотрю, но я ее не вижу. А! Кусок стены! <смех> Точно, а я, я почему, кстати, я вспомнил? Я же говорил, прошла, что я. А, вот, кстати, наверное, там он и есть, я так полагаю, союзник, да? Так посмотрим. Если этот знак указывает на полярную звезду, а этот на город, то. Ну где тебе? Типа... Ля... Сколько шваста? Так, ну, вот этот таник мы сейчас спокойно можем забрать Как, в принципе, вот этот Но я хочу сейчас сходить вот в гробницу испытаний Она под водой находится Так, давайте сейчас мы зайдем к союзнику Он нам что-нибудь донька предложит Союзник, ты здесь у меня или где-то... Тут вроде свет горел, а никого нет. Ну и где союзник, с которым мне надо поговорить? Тут, кстати, можно было как-то раньше спрыгивать. Ну и вопрос, где этот союзник, с которым мне надо поговорить, чтобы получить топ-задание? Привет. Остаются старые цистерны хм. Если троице удастся преградить нам путь к ним, будут неприятны. Привет Приветствую Приветствую Я знаю, что ты сделала там, в башне Спасибо Да не за что Привет Привет Так, ладно Начнем, давайте с вами заберем вот там уж монеты Чтобы мне вообще... Может за кстати, дойдем очередной... Так, ладно Ну это задание А, подождите, я могу задание смотреть В яблочко Мне нужно еще две мишени Ладно Сейчас мы с вами, во-первых, добудем тайни... тайник монет Это, в принципе, недолго Плюс мы с вами тут еще древку пособираем Просто реально у меня материалы кончаются После недавних квестов с материалом Красота Так, э, что у меня... Все, теперь снова кончилось Было и кончилось, было и кончилось Так, отлично Вопрос, как мне делать дополнительные стрелы на ходу? Кто знает Зайчик, не надо так шуметь Реально, я буквально весь этот эпизод, наверное, буду адаптироваться к управлению, потому что... Так. Неловко как-то получилось. Кстати, в отличие от геймсира, дальность здесь куда-то ближе должна быть. Немножко обидно, отчасти. Ага, самку вижу. Но это ладно, черт с самкой. Так, где монеты? Вот, вижу. Сейчас заберем. Нет, недалеко. Ну ладно, может эту а пушистую красавицу найдем здесь. Который любит всех и вся пожирать. Ну а что ⁇ нет-то? Она же здесь путь гуляет, путешествует, заду собирает. Думает будет нормально. Так, вот. Добывай, Лара. Опять 25. То есть заметьте, здесь реально дается очень много всего вкусного. Вот эти монеты, они теперь стали нормальными. То есть это не какая-то там фигня. То есть сейчас это реально стоящая вещь, за которую... <свес> Пушистое чудо, да? <смех> Когда ты научишься? Ладно. В ее защиту скажу, что я сам виноват. Я тоже потратил столько патронов. Материалов. Тут где-нибудь есть, кстати, базовый лагерь? Поблизости. Только вот этот. А не в любом случае вот сюда надо будет потом идти. Так что давайте включим вот эту кнопку и отправимся в базовый лагерь. Но то у нас какая шерсть появилась. Это что, хорошо. Но как... Мы... Я могу создать стрелы. А, -а, а, вот оно как. Если я зажимаю среднюю кнопку мыши, то... А у меня не, не то вот э, сырье. Ну, а кстати, по-моему раньше это пещера была поблизости, да? Да, вот здесь Можно да, конечно, собрать все это дело Ладно, не отвлекаемся, не отвлекаемся Мы с равно сейчас пойдем еще пару пещер А, кстати, да, пещерах Тут же другая пещера тоже есть Которую нужно, кстати, вскрывать А подствольная граната сгодится для... Кстати, заодно проверим Работает ли подствольная граната для вскрытия вот таких вот мест Здесь просто тоже есть пещерка и она как раз таки нам по пути. Ну по такому необычному пути, но по пути. Тут еще кабаны водят. Вот, кстати, о чем речь. Я же буду себе отказывать в что ли? Нет. Не буду отказывать себе от Это слишком свято. Испытаний здесь? Что-то не очень-то похоже место на гробницу. Зато у нас, кстати, есть ресурсы, что меня очень радует. Так, не хватает немножко. Так. Гробница испытания рядом, она говорит, значит, хорошо, значит, есть какая-то. Обычно гробница испытаний показывается именно закрытой гробница. Если бы здесь была другая какая-то гробница испытания, она бы у нас бы тоже показалась. Скорее всего, вот про эту речь и идет. Так, включаем метку и пойдемте. Если вдруг увидим мишень, выстрелим. Кстати, забавно, что вот эти поставшиеся две до сих пор так и не могу найти. Мы, конечно, здесь не так часто бываем, но все же. Это немного необычно. Даже грустно в каком-то смысле. Скорее всего, у нас на эту неделю выйдет только этот эпизод. Может, раз... Может разобьем тогда, получается? А почему бы нет? Так, где-то здесь она должна быть, гробница. Да, вот мы прямо к ней идем. Что ж, давайте тогда на этом с вами сегодня закончим, ребят. Вышел короткий эпизод, но учитывая, сколько мы тут походили, понарезали, пособирали, я думаю, вышел в принципе неплохо. Тем более, еще адаптируемся к геймсеру. Сделано несколько эпизодов, надеюсь, получится. Ну а с вами был Вескер, Амбрелла Тэчинг. Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся и посмотри предыдущий эпизод, чтобы не соскучать, пока ждешь следующий. Удачи!